Kendi turizm açısından gerekli önlemlerin hepsini aldı. Avrupa'daki birçok turizm kentinden güvenlik açısından çok daha önde. İlk ve çok detaylı bir sertifikasyon programını uluslararası firmaların denetiminde hayata geçirdi. Çok şeffaf bir program. Bütün raporlamaları ziyaretçiler barcode'ları bar okutarak erişebiliyorlar. Fasilitelerle ilgili denetim raporlarını. Yani Rusya Russel yurtdışına Yolcu trafiğine hazır olduğu zaman Türkiye onları ağırlamaya hazır. Biz en kısa sürede Rusya'daki durumunu da düzelip iki ülke arasındaki trafiğin başlamasını bekliyoruz. Öncelikle Rusya'ya da Koronya mücadelede başarılar diliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Ve Rusya'da da e, malzeme, özellikle e, kişisel koruyucu malzemeler e, konusunda da yardım ettik. Değişik bölgelerden gelen tahlipleri yine Moskova ile koordine ederek. Ve kısa zamanda Rusya'nın da bu mücadeleyi başarılı bir şekilde geçireceğine inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Türkiye ile ilgili de aldığımız tedbirler konusunda Rusya'yı sürekli bilgilendiriyoruz. Beraber çalışıyoruz. Rusya'dan gelecek e, turistlerin de sağlık güvenliği e, bizim için de önemli. Kendi vatandaşımız kadar gelecek turistlerin sağlığına da önem veriyoruz. Biz hazırız ve Rusya'da da şartlar uygun olduğu zaman her sene olduğu gibi çalışıyoruz. Rusya'dan da dostlarımızı, misafirlerimizi Türkiye'mizde, Antalya'mızda, Alanya'mızda ağlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Всем привет, дорогие друзья из жаркой Анталии. Привет всем. Мы находимся на пляже Куни Алты, идем купаться и покажем вам все самое красивое. Друзья, мы были в Алане, но, к сожалению, на пляж сходить нам не удалось. Было очень много работы. Сейчас по дороге в Афьон и в Стамбул. Мы также по работе приехали в Анталию. Сегодня понедельник, суббота-воскресенье мы работали, да, так получилось. А сегодня понедельник утро, 8 утра, и с 8 до 12 у нас есть время, поэтому мы приехали на пляж. Мы давно не купались, но пляж Кони мы очень-очень полюбили. В общем, вот такая вот здесь красота, здесь очень классный парк. Раньше я снимала про этот пляж. В общем, сейчас идем с вами купаться. 8 часов утра, но на пляже уже очень много народу. С этой стороны все приходят со своими зонтиками и полотенчиками, а с этой стороны пляжный бар, очень, кстати, классный. Но мы пришли со своими полотенчиками, и сейчас Айхан вот так вот в тенечке. Зонт мы с собой не взяли, потому что пришли очень быстро. Айхан, что вы да? Таатиль <gülüyor> же вот такая вот здесь классная территория друзья, мы очень любим этот пляж когда приезжаем в Анталию, всегда приезжаем именно на этот пляж, на пляж Кониалты в следующий раз э, постараемся съездить на пляж в Лару, но поскольку отели в которых мы останавливаемся находятся так или иначе где-то здесь поблизости, поэтому мы приезжаем на этот пляж в следующий раз попробуем остановиться в ларе и сходить на пляж в ларе сейчас идем в нашу гостиницу в этот раз мы остановились в городском отеле в прошлый раз мы были в этой гостинице а в этот раз но ну, поскольку мы приехали по работе мы остановились в гостинице городской недалеко от центра города сейчас у нас завтрак если вы не смотрели предыдущее видео из Анталии, обязательно смотрите, ссылка в описании. А сегодня покажу вам завтрак в городском отеле, покажу сам отель и как происходит заселение, проживание и так далее. Наш отель, Эллипс отель, вот такой вот интересной формы в виде Эллипса. и это самый обычный городской отель. Вот такая вот интересная форма у нашего отеля. Здесь есть хамам, сауна, фитнес. В общем, самый обыкновенный городской отель. Заселение в отель происходит, конечно же, в масках. Всем меряют температуру и нужно заполнить определенную форму, по которой вы соглашаетесь с тем, что вы не болеете, не кашляете, у вас нет никаких никакой высокой температуры вы не общались с людьми, которые так или иначе болели коронавирусом в последнее время в общем, отель выглядит вот таким вот образом лобби отеля выглядит вот таким вот образом достаточно такое просторное, комфортное и здесь на первом этаже стоит дезинфектор и конечно же подают завтрак в этой гостинице тоже соблюдаются все нормы, и ребята э, в тарелке накладывают. Mm -hmm. Айхана приняли за иностранца, айхан mm -hmm. у нас не иностранец. Вот таким mm -hmm. вот образом mm -hmm. накладывают mm -hmm. еду. Mm -hmm. evet. Вот таким вот образом подают, подают еду. Мы уже отъехали достаточно далеко от Анталии, направляемся в сторону Афьона А сейчас, друзья, смотрите, что думают туристы об отдыхе в Турции Туристы, которые приезжают как в отель пакетными турами, так и самостоятельные туристы, которые арендуют квартиры Самары, купили посмотреть. Мы приезжали сюда отдыхать, влюбились в Аланию и поняли, что хотим, так скажем, очередной этап жизни провести в таком замечательном месте. И купили квартиру. Конечно, мы долго выбирали, смотрели все репортажи, все возможное узнавали. Взвешали за и против, и все же перевес о, чаши за, и мы купили квартиру, тут, тут, тут, не жалеем, в да. а, Нам очень нравится, нравится здешняя зима, даже с тем, что здесь нет отопления, и дома прохладно, чем по сравнению с нашими российскими квартирами. Но к этому можно приспособиться, теплее надеть носочки и так далее. То есть это... А то, что тут каждый день можно смотреть на это прекрасное море, красивое море, на эти зеленые пальмы, на голубое небо, и все равно больше солнечные дни, и когда ты утром встаешь, у тебя солнышко светит, уже жить хочется, радоваться, отмываться. А какие чудесные люди. Местные население вообще фантастические. Таких людей я не встречал раньше. Просто удивительно помогут, всегда, ну, каким-то советом, если какие-то трудности, даже языка не знаешь, на пальцах, все равно пытается объяснить, помочь. Такие отзывчивые. Здравствуйте, мы прилетели так. с Орловской области 10 августа, когда э, начались плановые перелеты, уже прямые рейсы. Нас зовут Ирина и Сергей, мы с, Орло... а, я уже с Орловской области. Мы отдыхаем в отеле «Канделор», все включено. Все нас устраивает. И еда, и погода, и природа, и море, и шикарный пляж. Люди очень гостеприимные, все доступны, цены очень консервативные, хорошие. Ходим по магазинам, закупаемся. Отдых нам очень нравится. Скучать тут не не хватает дня на все, что я хочу. Потому что и свои дела домашние, и хочется посмотреть туда, съездить сюда. А еще мы тут занялись турецким языком. На это время надо, как ученики учат, пишут. Вот, поэтому нет, совсем не скучно. Нужно очень много времени, чтобы красоту обойти, посмотреть все эти пейзажи, это солнышко. Просто очень хотелось тепла, и мы приходили к морю, я всегда говорю господи, когда же я смогу уже залезть в тебя-то, ты так манишь, даже зимой, когда оказалось бы холодно и так далее, но волна накатывает, все равно мне хочется зайти, вот она прямо манит. Температура воды у нас в Волге летом, в разгар лета 19-20, а здесь это разгар зимы, вчера мы ходили в море, правда еще не купались, но О, я думаю, да, Сезон открыли. водичка очень теплая, не ну, для... Относительно, конечно, теплая, но звучит хорошо. Эмоции только положительные, уморы просто поработали. А базара, а фрукты? Тут даже пришли с мужем, имели яблоки, говорят, что это яблоки? все яблоки я говорю нет это другие яблоки это говорю попробуй попробовать точно другие яблоки пройти у нас даже собачку есть открыть да. местные просто восхищение как собака ест ест такие вкусные сладкие нам очень нравится мы рады что на нашем пути встречались те люди которые с которыми мы знакомы все очень-таки положительно настроены, такие позитивные, добрые, отзывчивые. Мы познакомились по интернету с одной пенсионеркой, и потому что нас мучил вопрос, можем ли мы прожить на нашу пенсию российскую и так далее. И она вот взяла над нами шество, она все нам объясняла прямо досконально. И она настолько отзывчивый человек. Трудности возникают а, только из-за того, что нет информации. Информации нет, как деньги перевести, как все это. Это вот как-то страшно. А когда есть какое-то плечо, а, э, да, которое делится этим нескольких, то это Помощь друг другу это должно быть. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, получается, вы выживете на пенсию, да? Да. Yeah. Никакого... Э -э если не секрет, сколько в месяц нужно на жизнь для двоих пенсионеров? Ну, это уже такой вопрос, как скажем... Ну, вот, от, например. У кого какие потребности, да? А, какие там еще проблемы бывают со здоровьем, лекарства? Все это вместе, но у вот наших двух пенсий нам ну, хватает. Пенсия у нас не большая, да. ну, поэтому... Мы, мы приятел скидывшие, то есть государство нас очень так упалывает. Вот, ну, по крайней мере на фрукты, на мясо. При том условии, что квартира своя. Да, своя да. квартира, да, да, да. Это было изначально, что мы можем подтянуть только если приобретем квартиру. Да. Вот. поэтому все у нас получается Да, конечно, по ресторанам мы не ходим, это да. А брендовые вещи я тоже не покупаю. Но вот, по крайней мере вот на жизнь, именно на жизнь не совсем скучную, мы не пьем, но у нас, например, большая статья о сокращена, потому что алкоголь все равно дорогой, а так как уже здоровье не то, у нас уже Ну и подспорить, потому что страна не пьющая. Да. Спокойно вечером, потому что нет никаких хулиганств. Дети спокойно бегают и в одиннадцать, и в двенадцать ночи. Мы не видим никакого прецидента, который связан с вообще. Пока... Да. У нас уже появились турецкие знакомые. И, и, конечно, знание языка нас пока разобщает. Но общаемся как-то. Да, перевозчик на телефоне есть. Договариваем, да. нам в ответ. Очень просто. Мы приехали из Москвы 8 августа, у нас рейс был со стыковкой Стамбург. Отдыхаем мы не в отеле, а в опустанниках. Нам здесь очень нравится. В августе что-то жарковато. Да, сейчас очень жарко лето. Детям тоже бывает такое нравится. Соня, тебе нравится? Ты нравится, Леша, здесь? тебе нравится? <свес> Ходим, купаемся. Че, ну, да, в основном мы купаемся, вот на Димчай съездили тоже На день. Мы много народу. Будет. Да, да, да. Ну, ну там с нами все с детьми. Ну, вообще нам очень нравится Алани, здесь очень хорошее транспортное сообщение. Все доступно, конечно, в любую точку, приближающую до сутки, доехал к вам. Надо тратить деньги на такси. Ну, булки, как всегда, гостеприимные, вкусная еда, и дорогие <сёк> овощи. все так. нам все, утра, нам <сёк> все воздухе, нам очень нравится. Добрый день, меня зовут Юлия. Это меня Валентина. Угу. Меня Мия, а меня Лида. Угу. Мы приехали из Чебоксар. Добирались мы быстро, хорошо, все было здорово. Вообще, отель нам понравился. Бывали, много где, но... Здесь, конечно, все классно, с питанием нас все устраивает, в принципе, как и везде. Мне, в принципе, все нравится, потому что все обрабатывается, никто не ковыряется в ниде, то есть подходишь, берешь, что тебе надо, все аккуратно. Отель классный, музыка веселая. Кому 7. не хватает именно вот, да, молодежный отель, вообще, кому хочется потанцевать, мне кажется, именно вот самый итог, потому что в прошлом году мы отдыхали, там, честно, пенсионаты пенсионеров, вот, а все здорово, мы довольны. Море, море, это один история, это вообще и классно. И вот. Дорога, кстати, здесь очень недалеко до моря, мы пешком с детьми буквально минут 5-7 прошлись, зашли в магазинчики, вообще классно всё. Еще мы переживали, когда ехали, нам сказали, что здесь даже э, в питьевой воде хлорка. На самом деле это бред. Здесь вода в стаканчиках, она упакована, то есть индивидуально. Это очень удобно и намного удобнее, чем ну, вот, раньше было допустим. Э, ну, мысли, конечно, разные посещали. То есть, ну, всякие мысли страшные. Ну, сейчас мы здесь расслабились. На самом деле уже вообще абсолютно... Все опасения позади, так что все, все нормально. Меня зовут Лида, я с Краснодарского края, города Ейска. Я подписчица Анастасия. Сколько всего пересмотрела Лидика, и то, что я посмотрела, все это на его так и получилось. В жизни приехала сюда, на купила квартиру в Махмутларе. Перед Новым годом мы перезимовали. Зимовали хорошо, и пока... Самый главный, самый главный страх всех, как зимовать. Ой, зимова? мы перезимовали вообще холодно. хорошо. Я, наверное, когда да. дочь уезжала от меня, когда мы квартиру купили, да. я скучала всего один день, это 2 января, потому что скучала, они уехали ага. к себе в Мурманск дочь у меня с Мурманска. Остальные дни я уже нашла друзей. Дочери привет. Как вы дочери зовут? Дочь Наташа привет. Наташа, Анастасия привет, тоже привет Привет из Алании. Привет <свеч> Ску, Мурманску, Североморску. Ага. Так что мы... Я довольна, перезимовала, уже тепло, уже тепло, уже все, уже, уже в тепло, февраля уже погода, мы да. курортный сезон почти открыли, да. вчера мы уже ходили, позагорали, полежали на море, Правда? уже ноги помочили по колено, уже загар мы первый получили, все у нас mm -hmm. хорошо, я довольна, подписывайтесь mm -hmm. на Анастасию. И очень полезные информации, очень много полезных информаций. И даже по магазинам, везде можно, даже по смотрю по туристическим путевкам даже очень много. Я смотрю, Анталию, показывали, где водопады. Вот мне еще туда хочется поехать посмотреть. Да, там репортажи я смотрела. Достопримечательности столько, что не объехать за. За десятки лет жизни в общем не хватит, чтобы это все объехать. Очень красивый город, очень красивая страна, люди очень гостеприимные, даже везде никто тебе не нагрубит, если даже турецкий язык ты не знаешь, все равно. Можно найти общение где-то через переводчик, как вы сказали, где-то вот так. Но в Махмутнаре, конечно, очень много русскоязычных. И на рынке, и в магазине везде найдется русскоязычный человек. Какой-нибудь хотя бы какой-то процент, на 50% может разъяснить нас. Ну и самое главное, если что-то не понимаешь, не получается, не искать э, причину, проблему, да, а решение найти. Нет, тут-то там же легко и просто. Сторожно. Я говорю, они сами стараются тебе да. помочь, даже вот ну, и на крайний случай есть наверное. переводчики да, приложения да. Google Переводчик. Все равно Я говорю, даже в организациях, можно. даже в Алане, вот в Мире мы заходили по документам, когда РНДВ получали, они все сами даже сделают. Улыбают, они стараются говорить по свидания» или спасибо или здравствуйте по-русски, по а мы уже стараемся по-турецки. Мираба, Ташикаридрим, Гелегуле. А вы турецкий учите? Начали да, учить. тоже ходим на занятия, изучаем турецкий язык. Все равно хочется, потихонечку. Я думаю, вопрос времени. Ходишь на матч Алании? Алань, да. Я, да. я вот мечтаю в отпуске попасть на матч Алании, ну, в Сенербахче, в Галатасарай. Вообще? Вот в Алании все болеют за Фенербахче, а сколько стоит билет я, входной? Вход? Я, я, я, я люблю аваньер да. спор. Да. Я люблю фанаты. Сколько стоит билет входной на улицу? Вот вход? А билет Тиран Тирира? Тиран Тирира? Двадцать. нормально. Нормально.